Игорь Мерлин представляет. А как я могу понять, правильные цели, неправильные, совсем правильные? Как мне пощупать? Пощупать. Очень просто. Есть определенные критерии. А, вот Надежда пишет, не слышит. Значит, чем отличается правильная цель от неправильной? Очень часто мы в своей жизни слышим от других людей, что они вот говорят, вот куплю себе, там, у кого-то у людей там купил себе Мерседес, построил себе дом, там спилил дерево, да, там яхта, там все вот это. И а, многие люди говорят, я хочу то же самое. И Начинают э, идти к этой цели. Ну, например, там яхта. Вот хочет человек говорит: все, хочу, не могу, не вижу эту яхту. И э, проходит время, он, э, когда уже приходит к этой цели, он понимает, что это не его цель, это цель, навязанная социумом, например. Почему так? Э, потому что э, вся сфера рекламы, телевидения, шоу-бизнеса построена на том что вызывают у людей эмоции и жажду что-то покупать. Сейчас у нас в моде образ жизни. Посмотрите TikTok, посмотрите Instagram. Все эти загорелые ноги где-то там на морях, под пальмами. Вот. Ну, якобы какие-то дорогие машины. То есть некий образ жизни, такой ореол. А на самом деле у этих многих людей ничего нет. Вот. А люди другие видят и думают, что у них тоже это хотят. Хотят они совсем другого. Поэтому, как обычно я делаю со своими студентами или учениками, например, в личном сопровождении, когда у нас речь идет о том, как поставить правильные цели, все цели начинаются с желаний. То есть все желания. Мы прописываем 101 желание и смотрим, выбираем из них, какое мы считаем самым главным желание. И из 101 выбираем где-то 10. Потом, вот желание, например, это такое, что утром выбрасывает нас из кровати и говорит, да, я хочу, я очень хочу. Что дает нам внутренний огонь? Другими словами, дает нам ощущение в теле. У меня про это есть несколько постов в телеграм-канале, и видео там есть короткое. Все зависит от нашего тела. Это как влюбиться, понимаете? То есть, если ваше желание правильное, вы от него горите. Это раз. То есть, вот с желаниями разобрались. Теперь цели. Потому что наши желания могут не совпадать с нашими правильными целями. Почему так? Ну, как говорится, все, что мне хочется, либо это криминал, либо от этого полнеют, да, либо еще что-то. Что такое правильная цель? Правильная цель – это та цель, которая вас первая греет, и вторая она выстроена и приведет вас к результату не просто тот, который там вы обозначили, а это будет как бы, ну, я скажу, как бы я сказал, что правильная цель – это есть некая DAO, некий путь. И посмотрев на формулировки, которые вы, например, приведете, пример. Ну вот сейчас я приведу пример правильных и неправильных целей так, в среднем. Ну, например, человек говорит, хочу расплатиться с кредитами. Ну, с одной стороны, это правильная цель, да, человек хочет расплатиться с кредитами. На самом деле это неправильная цель. Почему? Потому что это цель быть рабом. То есть человек работает конкретно на банк, на кредитора, на эти организации, которые собирают деньги, не на себя любимого. И у него вот этой цели не то, что там тепло в теле или энергия, а наоборот настроение плохое, потому что да нахрен задолбали, да каждый день, да они звонят, да э, ой, когда же я все это, понимаете. То есть это некое такое мучение, но я говорю. Либо человек говорит, я хочу... Хочу купить дом там, допустим, на берегу моря. Это тоже может быть правильная цель, а может быть неправильно. То есть здесь критерий истинный такой. Нужно поехать на этом берег, посмотреть, пожить там какое-то время, чтобы понять, действительно ли я хочу этого, а не другого. Будет ли меня это греть или не будет? Я часто привожу пример одной своей ученицы из Германии, которая говорила на какой-то там реке, хочу там жить, вот там-то, там очень красиво. Вот. Я ее заставил туда съездить. Она там неделю пожила, сняла там себе квартирку, пожила там неделю и говорит, нет, тут не понравилось. Виды красивые, но ну, а жить там нехорошо. Вот прям не мое место. То есть, понимаете, да? То есть вот этот критерий, критерий правильности и неправильности – он тоже такой некий условный, что, что правильно для меня, например, для вас может быть совсем неправильно. Однако здесь есть такой еще критерий, как правильность постановки целей. Ну, например, там хочу путешествовать, это неправильно. Почему? Куда путешествовать? В тайгу? В теплые края? В какие теплые края? В Сахару? Нет. То есть цель, она как бы должна выстраиваться, обычно я своим ученикам говорю, она как заклинание, должна состоять из определенных частей, которые они как бы усиливают друг друга. Ну, я часто привожу простой пример такой, что я езжу на собственном автомобиле Mercedes SLK 320 красного цвета, стоимостью 65 с лишним тысяч долларов, до там, 1 января 2023 года, к примеру. Здесь все есть. Здесь говорится, что я что езжу на своем собственном. Если я бы сказал, что я езжу на Мерседесе к такому-то числу, такой-то стоимостью, вселенная посмотрит, скажет, ну вот там у дяди есть Мерседес, он проехал, цель выполнилась, выполнилась, а на самом деле я же хотел собственный автомобиль. Понимаете, там есть очень много тонкостей, поэтому вот эта правильность, первое, что должен гореть огонь внутренний. Второе, должна быть правильная формулировка, чтобы там было завязано. Ну, есть технология Smart, я как раз тогда выложу на Telegram канале все эти видео, как просили. Вот, вы там посмотрите. И э, можете определиться. Если вам совсем сложно, вы можете написать мне в личку. Например, у меня есть вот такая-то цель, такая-то, такая-то. И тогда я вам подскажу, на самом деле, вот вы и на правильном пути, или что-то можно поменять, или что-то сделать. Да, Мерседеса еще нет, а вы на нем ездите. Ну, конечно, цель была я. Я езжу на Мерседесе таком то такому-то, такому-то числу. Понимаете, да? То есть выполнилось, а он не моя собственность. Или хочу купить Мерседес. там Купил Мерседес, а он там старый, ржавый там, или еще какой-то, достался от кого-то. Он собственный, но им ездить нельзя. То есть я, конечно, крайние такие привожу, крайние привожу... В общем-то, примеры для того, чтобы вы поняли, что может быть и так, и так. Мерседеса еще нет, а вы ездите. Не совсем понял, о чем Марина говорит. Вот. Здесь, знаете как, я вам сейчас буду про постановку целей рассказывать очень долго. Я вам выложу подборочку видео на телеграм-канале, вы там посмотрите, а потом... Я думаю, что у вас вопросов особых не возникнет. Там все понятно, разложено по полочкам. Просто это долго, вот, и наша встреча, она немножко другую цель имеет. А тут будет, значит, Мерлин, расскажи, что-нибудь интересненькое там про деньги. Да вот. А вот, Ирина, если вы хотите что-то, чтобы я вам подсказал, вы прямо сейчас напишите формулировку цели своей. И я вам подскажу, там так вы или не так вы, что, что можно подделать. Здесь еще, дорогие друзья, вот в чем. Очень много целей, которые нам навязаны. Это знаете, как мода. Обязательно красные сапоги или лосины пятнистые. Или там махеровые какие-нибудь там кофточки. Вот пошла мода. Все. Зачем? Идет оно мне, не идет. Все носят, и я, и я ношу. Я купил, ты купил, мы его не любим, он тоже купил, да, как у Рэйкина. Вот. Поэтому здесь много очень критериев. И надо начинать с желаний, со своих чего вы хотите, чтобы грело душа, потом смотреть, нужно оно вам или не нужно. Потом э, включается после этого критерии включается, когда вы все поставили, все правильно и так далее. Вот. А потом задаете вопрос себе, вот когда я достигну цели, что дальше? Непонятно что, понимаете, да? Да, цель избавиться от кредита неправильно. А, вот про что, все понял, сейчас скажу. <как> Извините. Значит, вот когда ставят цель, там человек говорит, я хочу избавиться от кредита. Это неправильная цель. Это, еще раз повторюсь, что это цель, которая ведет его в ермо, ведет его в рабство. Правильная цель – это такая я зарабатываю столько-то, столько-то, к такому-то числу, там, с вот этого, с вот этого направления там, бизнеса и еще что-то. То есть, мы, когда выбираем, что я себе зарабатываю, то получается, что кредит я с этого выплачиваю, но я получаю себе любимым. Не просто работаю на кого-то да, в рабстве, а я получаю и с этого выделяю долю. Вот так будет более правильно. Вот так. Игорь, спасибо большое. Это Ирина. Спасибо да, вам понятно, большое. Понятно, да? Нормально? Да, да, да. Да, я все поняла. Спасибо большое. А, то есть получается, я вам еще вот про это тоже важно. А, получается, что а, вот если вы меня видите, вот, например, банк. А вот предмет, который, а, который вы купили на этот кредит, или вам зачем-то кредит нужен, ну, чтобы взять поинтересней. Я говорю, много всего, лучше его не показывать. Ну вот, ладно, туалетный. Ну, туалет. ну вот, вот, купили себе дорогую туалетную воду, трусарди, да, вот, банк. И что получается? Когда, ага. когда я брал кредит, ну не я брал, человек, который брал кредит, он что сделал? Банк вот это купил, вот это купил, и я им пользуюсь, я им пользуюсь. Когда стоит цель оплатить кредит, что получается? Что откуда-то приходят деньги в виде чего-то, и они напрямую идут в банк. То есть вот такая, вот человек только провожает их, как туда капают на счет, потому что платить каждый месяц надо. Другой вопрос. Когда я строю и зарабатываю где-то, я беру себе что-то красивое, вот доход беру себе, и потом из этого, из этого, что я беру себе, я вот этому банку копеечку, вот 2 рубля я ему даю. То есть не банк рулит ситуацией, а уже я управляю ситуацией. И тогда это и морально лучше, и сказывается на доходах. Потому что когда у человека цель отдавать кредит, Никаких прибыли особых не будет, потому что он понимает, что он заработает, все отдаст. Никакого внутреннего что, огня. Понятно, да, Ирина? Да, даже настроение поднялось. Спасибо вам. Вот. Пожалуйста. Вот, друзья.